Всем привет! Сегодня у нас последний день зимы, и я хочу вам показать, что у меня в моей оранжерее нового, и как я подготовилась к весне. Ну, вот здесь, вот сразу на переднем плане мои орхидеи. Они, конечно, у меня недавно. Появились. Но очень хорошо вписались в мою оранжерею. Вот такая красота. Здесь вот такой цветонос. И там еще появляется один цветонос. Орхидея цимбидиум. Красотка, конечно. У нее существует очень много разных расцветок. Очень. Вот такой вот фаленопсис. Такой яркий, насыщенный цвет. здесь -то. вот такая орхидея тоже очень красиво смотрится и столько много бутонов и вот бутончик тоже стал распускаться здесь у меня в бокалах стоят мне очень нравится посадка в стекле орхидеи и орхидея такая большая у меня камбрия аромат особенно утром, когда просыпаешься заходишь в комнату и такой ненавязчивый аромат приятный ну конечно и цвет такой яркий ну, красивый очень в общем радует глаз ну орхидея она просто не может не радовать глаз думаю со мной многие согласятся бугенвиллии продолжают цветение ну конечно же сейчас уже больше солнышко и им это нравится Они меня, конечно, радуют всю зиму своим цветением. Здесь вот и новые распускаются. И там на заднем плане вот, здесь такой ярко-прям оранжевый. Ну, конечно, тоже очень красиво и эффектно смотрится. Могу сказать, буйство красок. Просто хочется все захватить и против окна еще, поэтому начнем вот так снизу, Смотрите, они, конечно, у меня здесь все уже переплелись друг с другом, посмотрите, красная, розовая, цвет нежный розовый, потом с оранжевым, и там наверху, видите, тоже все в прицветниках, ну красота, И здесь, посмотрите, такой цвет насыщенный, прям такой желто-оранжевый, ну ближе, наверное, к желтому, к теплому такому желтому, просто не знаю, камера передает или нет, там вот прям, смотрите, желтый, видите, какой. Клеродендруму угандийский тоже начинается у него цветение на всех ветках появляются вот такие вот миленькие цветочки и конечно же декоративное лиственное растение тоже чувствует приход весны так как посмотрите за миокулькас у него столько много молодых листьев выросло просто он у меня просто огромный Камера не передает его размеров. Он же у меня еще такой подвязанный <laughs> стоит. Если ему убрать эти все подвязки, он развалится, наверное, на полкомнаты. Это точно. Ветки здоровые. В 50-литровом горшке сидит. То есть, понимаете, какая сила у него. <laughs> Спотифилум. Здесь понесла его купать. И обнаружила у него очень-очень много. Посмотрите, сколько лезет цветов. Ну, красавчик тоже. Большой тоже кустик уже довольно-таки. Здесь тоже мои орхидеи в подвесном кашпо. И красоточки. И снова бугенвилия. Но у меня очень много сортов, поэтому... И все они практически цветут. Это тоже у меня в подвесном кашпо. В двойном. Здесь тоже перехожу сразу тоже на цветущую бугенвилию нравится мне этот сорт тоже очень Не могу оторваться от бугенвилей. Тоже весь кустик у меня весь весь весь весь цветных прицветников. сколько еще посмотрите. Везде, весь, весь, весь. Хочу показать свою мединилу. У меня в комментариях просто здесь совсем недавно спрашивали, как же чувствует себя мединила после пересадки? Уже прошел месяц. Чувствует она себя, могу сказать, вообще отлично. Наращивает бутоны сейчас я вам покажу вы смотрите вот какой у нас уже бутончик к 8 марта конечно она не успеет его раскрыть но в марте все-таки должна показать свою красоту Листочки все в прекрасном состоянии, я уже говорила, у нее везде из пазух, а виднеется, ну то ли будут бутоны также, то ли новый рост, пока еще не пойму, а вот с одной стороны-то вот бутон там прям вообще хороший уже. Ну конечно я буду показывать ее, естественно я выложу отдельно видео, когда она у меня зацветет. Плюм бага. Я уже говорила, в каждом видео, когда я делаю обзоры, всегда попадает он мне в кадры, потому что он всегда у меня цветет. Еще не было ни разу, чтобы он у меня не цвел. Он, посмотрите, бутонов сколько. Вот, посмотрите. Он вообще весь, весь, весь. Весь в бутонах. Здесь бутон. Ну, любит, конечно, влажность, влажность воздуха, Я его опрыскиваю и еще ношу его в душ обязательно. Потому что если вдруг вот где-то пропустишь, вот в душ не сносишь или не опрыскиваю, то у него сразу начинают листочки как бы сохнуть. Не хватает, в общем, влажности растения. Ну, сейчас вот пока вот один распустился, Ну, я вот недавно совсем обрезала. Все бутоны и заново очень быстро нарастают новые побеги, очень прям. Это мой филодендрон "Карамель Марбл". Вот видите? Решил показать вот такой рисунок на листьях. Здесь вот прям "Карамель", прям вот "Карамель". Здесь какие-то появились светлые. И что вы думаете? Он у меня тоже собрался цвести посмотрите вот у него цветонос и вот лезет второй вот так вот такое тоже бывает и здесь по соседству стоит филодендрон фанбан тоже у него прям рост такой идет, появляются вот такие вот прям зеленые такая свежая зелень блестящие листья, он конечно выглядит шикарно Вообще, очень красив с собой. Я прям довольна, что его приобрела. Конечно, место занимает очень много. Также совсем недавно у меня была пересадка Монстеры Альба. После пересадки, это, наверное, не буду вас обманывать, но я думаю, что еще месяца точно не прошло. После пересадки уже вырос вот такой лист. Смотрите, уже с обеих сторон он резной. То есть, когда я пересаживала, был только вот этот листик. Видите, с одной стороны, дырочки были две. А сейчас уже у нас три дырочки появилось. И листик уже больше, чем предыдущий. И он еще растет, потому что у него цвет еще светлый такой. И варигатность вот здесь побольше появилась. Ну прям вообще, она меня, конечно, радует. И я смотрю, прям листики-то такие крупненькие. Мне прям тоже это очень нравится. Я не люблю мелкие листья, монстеры. А здесь, представляете, будет вот такая вот варигатность. Да еще большие листья. М -м -м, красота. Вот такие изменения у меня, можно сказать, за месяц. Ну и конечно же я мельком покажу свою гордыню. Вот такой вот у меня кустик, весь в бутонах, но ну, она цветет, но у нее бутоны не раскрываются как-то вот в одно время, а поочередно, то есть один отцветает, второй через некоторое время открывается, она вот совсем недавно у меня цвела. И вот сейчас, я думаю, скоро откроется вот этот бутончик. Ну, конечно же, покажу своего гиганта. Он у меня вырос так. Сомик ну, ушел, не хочет он на камеру. Там плаваю. Такой большой вырос. Думаю, мои постоянные подписчики заметили, что у меня отсутствует водопад. Да, я просто люблю что-то как-то переставлять. И когда что-то долго стоит, мне надоедает. И я меняю с места на место. И решила пока убрать водопад. Я его вынесла на веранду. То есть сейчас скоро уже будет тепло. И я наполню... Он у меня будет находиться пока на веранде. А здесь я освободила, что-то мне захотелось, пространство. <с> ну хоть здесь немного добавилось, но все же как-то добавилось пространство. И у меня в гладильной на полочке тоже. Смотрите, какая красота. <с> Бугенвиля, опять же бугенвилья, красотка. И, конечно же, абутилоны, которые цветут у меня постоянно. Здесь вот у желтого очень много цветочков, но он у меня лысенький. Я ему убрала все такие попорченные листочки. Ну, он обрастет. И здесь вот такой розовый абутилон тоже. Посмотрите, какие цветы. Красиво. В общем это у меня окно в гладильной комнате и здесь так как-то попрохладнее даже и растения нравится они же не любят жару здесь тоже ветка бугенвилле свисает тоже новые предцветники набирает так что к весне готовы цветем Появляются какие-то новые растюшки. В общем, смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.